всем привет дорогие друзья Вы попали на мой канал Смерть Таноси и сегодня мы с вами будем выполнять челлендж в фортнайте он называется БЕЗ ВСЕГО вы думаете что же это обозначает БЕЗ ВСЕГО я вам сейчас объясню суть челленджа в том что мы высаживаемся на локацию и ищем себе хилки любые а именно шелды мы устанавливаем себе 200 хп полностью чтобы у нас было 100 счета и 100 хп ну и наш чайник начинается мы все выкидываем зинтая и мы можем только бегать прыгать да и все но нам в крайнем случае запрещается брать хилки им лечиться стрелять подбирать оружие подбирать ресурсы подбирать ресурсы можно потому что они автоматически подбираются Патроны собирать можно, так как мы их просто не используем. Без пушек. Также нам нельзя использовать транспорт и кирку. То есть мы не можем ничего ломать, строить, стрелять. Максимум, что мы можем, это просто бегать, прыгать и постараться выжить. Для того, чтобы челлендж засчитался, нам нужно занять хотя бы топ-2. Обязательно топ-2. Если мы занимаем топ-3, все выполнен. Занимаем топ-2, красавы, молодцы. Потому что топ-1 невозможно занять без оружия. Не один раз пытался это сделать, у меня получилось, но это все было просто случайно. Ну ладно, ребят. Я взял скин Арес, Ну и поехали. Сейчас запускаю с Ищется... я еще игру. Ну и мы будем выживать. Это будет крайне сложно, потому что. <смех> я могу только бегать, прыгать, да и все. <смех> Но это будет очень трудно. Это я прям точно знаю. Прям очень трудно. Фу. <смех> не, я себе уже подметил локацию, на которую я буду высаживаться, потому что там никого не бывает. А сейчас, ну, мне нужно. Параметрах. Выглядит разрешение 3D так, так. вот Aris. и я сейчас покажу куда мы с вами высадимся а мы должны высадиться примерно вот сюда вот на моей меточкой и прямо на нее надо высадиться летим, ну и будем попрыгивать Ничего себе там тусы в автобусе Так, выпрыгиваем Ну и ничего 1250 метров Нормально не, ну это будет прям очень сложно потому что я могу максимум просто получить полный хил щит и все, и <с> начинать выживать так, что я не понял а я не понял ладно какая монетка монетка так, патрошки. Нам дробовик не нужен. нектарная рыба. Нормально. Так, съел. Сейчас немного нафармлю ресурсов, потому что там наверху может что-то быть. Не один камень. Так, где мы хил? Прямо, где мы хил? только 50 брони но мне надо запить баночку какую-нибудь или еще одну трескучу Есть. съесть и все в принципе Ой. я вот не знаю может быть я скоро буду записывать челленджи со своими друзьями или нет ну напишите свое мнение в комментариях Вот она монетка. Йоу. А, вот она, мое место. А я тут перепутал. Ладно. В общем говоря, я сейчас быстро забиваюсь, ну и мой челлендж начинается. Давай баночка. Нету баночки, понятно. Так, ты Та защита. Ну, все, теперь мой челлендж начинается полностью. Ну все. <иг backwards> немного запинаюсь, но это нормально сейчас будет интересно вы сейчас ничего не слышите, но мой планшет просто не, поз... не позволяет снимать мой голос и звуки в игре либо мой голос, либо все остальное так. плов Вот, слышали? Ну, не слышали, а видите У вас э, На центре отображается выстрелы Так, ну, я в зоне Сразу плюсик Топ-59 Ну, я пока что Томик -то зовут, я засяду Такой, самый Низнавинно никому не протяжать, я не просто засяду там, буду сидеть. Так. Сейчас я нажал, извините. Тихонько, тихонько. можно выше, как можно выше. Тихо, тихо, тихо. Гном. Все, я здесь сижу, мне страшно полностью. Даже тут стреляют. Тут... Есть еще один сундук. Если его кто-то услышит, он всё, наверняка сюда пойдет. Или будет там где-то ломать. Вот он бежит. Стреляется, хватится. Тихо-тихо, надо отсюда выходить. Надо отсюда выходить. Тихонько, тихонько. Там же стенки нет. Вот он, бегает. Он зашел в дом, он зашел в дом, он зашел в дом. Спустился. Он ушел. У меня есть шанс, у меня есть шанс жить. очень страшно не повысили уровень тихо надо бежать так где у нас зона где у нас зона беспечно берег еще попадает о сарай сарай вообще никто никогда не заходит поэтому я пойду в сарай ну или это будет фиаско там кто-то будет сидеть топ 49 ровно в минус 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, так много всяких крутых шпюшек, но ничего не могу брать. Ну, будем здесь сидеть пока что. Топ-48, не знаю, топ-30 когда примерно будет, тогда я буду выходить куда-нибудь. Поближе к, цивилиза... к цивилизации. Иногда могу заговариваться. Нет, здесь я могу спокойно так побегать, походить, ничего не ломать я не могу, только дверки открывать, прыгать, приседать. Я в принципе даже и просто драться не могу киркой, это чтобы мне ее даже не использовать, он не, но ну, когда я в прошлый раз выполнил челлендж, меня там чуть не кокнули, и мне каким-то чудом удалось сбежать просто два раза, поэтому я очень рад был. Ну, сейчас я так сделаю. Ну, и пойдут, блин. Могу в этот... О, я в этот дом пойду. То есть, если вы знаете, что связано, какая история связана с этим домом, из реальной жизни, то напишите ее в комментариях мне будет очень приятно что вы знаете похожую историю что вы тоже интересуетесь фортнайтом э, и просто <laughs> будет приятно вид на небо красивое название извиняюсь конечно если меня будет плохо слышно просто я не люблю кричать и мне еще не очень удобный микрофон который все время находится не там где надо то три сундука, я не могу их открыть камон ну, развалины Я могу в развалинах посидеть, но я боюсь там кто то есть потому что я когда пытался туда высадиться, чтобы там задание там всегда хотя бы один чувак был так шлёрп не, в принципе, могу вообще посаживаться к этим фургонам и здесь что делать просто его ломать ну и все, ему чанж будет начинаться прям автоматически топ-36 минус 12 игроков нормально, нормально. Так, я в зоне. Почему мне так фортит? Офигеть, если я сейчас пройду просто челлендж с первого раза, я офигею. Тем более это первый челлендж вообще на русском ютубе. Реально, я вообще поискал и не нашел даже ничего похожего, только там без оружия без э, хилок, без всего, а так я вообще полностью ничего не не, не могу ничего делать максимум могу только переключаться на строительство, и то я это не, буду, не могу использовать <сот> ну, ой, плохо тихо Очень боюсь, чтобы меня не снипанули. Если меня снайпанут, мне минус половина всего здоровья. И это будет очень плохо. в кусе я не посижу, мне... я не стреляет тихо. Я самое главное дело это не шевелиться О, он, по он по мне стреляет! Он по мне стреляет, он по мне стреляет, он по мне стреляет, он по мне стреляет. Бежать! Просто бежать отсюда, просто бежать. Беги, беги. Беги, Арис. Оп. У меня ещё яркий скин, поэтому все еще хуже. Так, ну, у меня, у меня сняли 28 процентов Тихо, тихо. Сидим, культурно отдыхаем. 22 человека. Сидим, я не знаю просто, что делать, я поэтому все подряд комментирую. Просто сидеть скучно, это не контент. Не, а тогда мне не так везло, мне приходилось бежать в а, рыдающую рощу и от рыдающей рощи, там, тусить, и я где-то вот здесь вот, вот здесь вот, я просто бежал, бежал и занял топ-1. Когда у меня был топ-2, я решил взять оружие, потому что добить хочу последнего чебурека. Я выполнил же свою задачу. Ну, и он просто взял, умер, и я занял топ-1. Без оружия. Ну, сейчас я снимаю все на камеру. У меня уже топ-17. Не, я офигею, если я с первого раза на камеру займу... Топ-2 без оружия, без всего, без силок, без строительства. Не, я могу и здесь сидеть, но мне вообще тут очень легко заметить, меня капюшон выпирает все время. Так, топ-15 на краю карты. Фух. Это страшно. Да, у тебя нет вообще ничего. Когда у тебя малых ты понимаешь все. Находишь хилку, ты самый лучший, ты самый крутой. Нет хилки, боишься сидишь где-нибудь. У кого-то по Паймидесу. 14, 14 человек. Вот, потанцуем на месте. просто боюсь, чтобы я не выбирал. Ой, ой, ой, тихо, я прям с буду двигаться, я сейчас буду выдвигаться, так, потихонечку, так, замок туда не входит, плюс, так, тихо, тихо, того самого дома я думаю это Кто заходит монетка прикол прям на краю зоны камон камон почему мне так везет я не верю просто тихонечко тихонечко ножки и сядем в какой-нибудь контейнер если только возможно фух это прям очень страшно я в коробку даже не могу залезть я могу все я спрятался прям внутрь же можно зайти здесь ебот еботь я буду так вот сидеть чтобы кирка не мешал там кто-то просто сидит и меня сейчас снайпит, это жопа ну ладно, я пересяду вот сюда мне вообще никто не смог заснайпить я вообще просто так сижу, все идеально меня никто не видит, нет, во тихо, тихо, во, найс, nice! просто идеально, белисимо, ма так, ммм, не, думаю куда-то сюда что ли ТОП 4! КАМОН! Я сейчас займу ТОП 1, ТОП 2. Я немного с ТОП 1 перегнул, но... Самое главное, когда будет ТОП 3, никуда не высовываться. И главное, чтобы они друг друга нашли. Потому что, если они друг друга не найдут, то всё. Ой, у меня рейтинс была всё время повёрнута неправильно. Вообще... Я даже патроны скинул. Капер. Камон, нет, нет, нет, нет. там, камон, я боюсь тут сундук, тут сундук, тут сундук тихо, надо отсюда уйти тихо у меня минута мало вероятно, не могу сейчас ползать, чуть-чуть, тихо топ-3, топ-3, топ-3, топ-3, топ-3, топ-3 давай, я смогу я смогу это сделать в Одессе тип он почему-то стреляет э -э, в кору зачем я не понимаю но короче он стреляет в кору практически не видно может нога утра не все так И нет, нет ну, вот здесь вот зона поэтому аэрдропа на краю мне не нравится что они рядом со мной прям вот реально не нравится и до сих пор тут три вот дороги сидеть Нет. просто нет никаких пустов совершенно никаких после этого члены, что так будет трудно привыкать ко всему опять ну, я хожу по краю зоны. Это плюс. У парня есть краппер. Понятно. Значит, у него автомобиль. Угу. Чемодан. Коробка. Они файтятся. Они Сейчас минус один, и все, я выиграл. Я выполнил ченниж с первого раза. По мне стреляли. По мне попадали. По мне один раз попали. не попали сейчас. Если будет все, Топ-2! Я понял. Я просто прошел через с первого рая если золотая арбопа, ну и, и все, и будет против этого кэрпси. Нереально, я просто выполнил с первого раза челлендж, в котором я не могу вообще ничего брать. Вообще. Так, все, я выполнил челлендж, поэтому я спокойно беру себе все, что тут есть в аэрдропе. Открыл... беру там, что есть только. Сбираюсь и все в Если я сейчас еще выиграю, это будет тебя. Для... Это я пока будет. Так. Ой, дай та Дайте гайз камон ребят Ч он уходит? жук розбейник а ну иди сюда куда? куда? алло он туда кажется полетел мне все равно Урони нанесся Хьюстон безопасности ой ё, он сейчас не он сейчас не собьет он меня пытается сбить по-моему станут какой-то новая ну ой это кажется тот же самый парень с грабплером. Слушай, можешь фадим без своих. Хьюсон, ты где? Я не понимаю, где ты просто. Но ты мне вообще ничего не нанес. Я сейчас себя просто убиваю и занимаю топаги. Я по адресу. Да хватит со своим граблером тусить. хп нет, май, ладно Не, я в шоке, просто с первого раза занять топ 2 без оружия что? не, на ну последнего челека я мог убить, потому что я выполнил все условия челленджа занял топ 2 без оружия в виде игроков, по мне стреляли я в конце еще пытался что-то сделать но, немного забоялся, но, ребят, спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравится этот единственный ролик, который есть только в России. Поэтому, ребят, спасибо за просмотр и всем пока. Пау.